Дима рубит дрова. Чего нету? А? О, молодец. О! Нифига! Вот молодец! Хороший жених растет. Дрова колоть умеет. Кушать научим варить. Сейчас, сейчас умеет поросенку варить, хозяйство может кормить. Осталось только деньги зарабатывать, да, Дима? Рулить умеет, машину купит, дай бог. Жених. С детьми нянчится, умеешь. А зачем мопед-то включил? Разогревать? Ну чё, это нормально? Я в лёгкой, я в ну, да. Ай, молодец. Чуть у тебя горит, в варишь. Да. Полный. Ой, полный. Молодец. Молодец. Мама. Я уже 18 лет. Все, мама. Молодец, сынок. Ты радуйся, пока мама тебя можешь хвалить. Потом никого не будет. Ни мамы. И Димы. Зачем Димы? И кто тебя будет хвалить? Тебя Жен... будет хвалить? Жена? Жена? Как, а, я я папу? Хвалить? как я твоего папу вечно хвалю? Меня? Меня мама всегда хвалила раз, допустим, Я теперь вспоминаю А? <с <с <с Че? Сейчас договоришь у меня? А, не шучу я не шучу. Раз, два, три а! Второго удара точно мама? А? Все, собрали? Молодцы. Где кос надо. Яблоки. Там, а. Надо? Вот так у нас Дима катает Динару. <свят> Очень любит кататься Дим. Ну, гоняет. Садика их привозил раньше. Сейчас нельзя, запретили. Идем за земелькой к моей подруге. Хорошая земелька у нее. Мы в Тане роем землю. Танюшка нам да, и мы вот здесь стоим. Даренькой, да. Вот у нас завид. Земля очень хорошая. Это нам на посадку Танька дала, Танюшка. И под цветы, и под коридоры пойдут. Да, тебе надо. Нельзя. Под перец, под помидоры. Все, сейчас еще принесу. Постой. Это надо спустить. Что делаете то Это не игра этим. Нельзя. Это звездка. Нельзя. Да, не песок. Сейчас, друзья, я вам покажу Танины цветы. Ой, да ладно, не лай. Со своим щеночком. Малыш переживает. Роща! Смотрите, какая красота. Роща! Это не роза, это бегония. Роза, скажи. Роща, Смотрите, какие красивые. А Уже отцветают, конечно. Было летом вообще шик без красота. Цветочница она. Для меня райское наслаждение. В танки прихожу, прям тащусь. Везде похожу, везде все посмотрю. Везде у нее горшки цветочные прелесть давай, давай, давай, туда. куда, куда сюда. Вон, видишь какая креста может что-то не выбирать начала здесь Ой, везде полно всего вон там горшки одни там народ отдыхает на другой стороне вот танюшка мне дала Сортовые. не могу руками показывать, так как так как я Даринку держу на руках а -а -а. Ага, ага. красотуль красотуль да Танюшку сказала Тань, без Тани я не могу как цветы-то называются я их не помню вот эти, говорит Таня, летом они листочки, а вот осень они только цветочки. Листочков даже нету. Наголетки. И Таня сказала, что мне даст. Такие? Вот так. Да. Очень, красиво. Очень красиво. Тоже помидоры у нее висят, как у меня. Давай. Я говорю, убирать будем, нет, Таня. пока не будем говорить. Все, не будем убирать. Там уже готова Так вытащим Папа сейчас поможет Как я старинка то Смотрите, мне Танюшка Сколько цветочков дала Прям просто так Бери, говорит Я говорю, такую красоту и просто так аха. Сколько земли я от него привезла Вот цветы Красавочные Обалденные этот отпал у меня, я его дернула нечаянно. Какой красавец! Откуда он отпал? А отсюда же. Синенькие такие красивые. Короче, сейчас мы их домой всех. Ну вот, друзья, мы собрали цветы, которые. А, ага, держишь, молодец. Собрали цветы, которые в огороде росли. Сейчас повезем домой и все понаставлю. Меня уже люди спрашивали насчет покупки герани. Так что будем гераньку продавать. А пока всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии и ставим лайки. Что быстро? Пальчик. Ты спать, Пальчик. Да, Пальчиком, да, нажимайте. Пальчик. А все окей, okay, давай. Короче, вот привезли сюда, заставила здесь на, на балконе, на подоконнике все окна заполнила. Вот у меня здесь стоит земля, это на помидоры. А, а? А что ты делала? Нам помогала, ты большая у нас, молодец, умница. Теперь... Да, ты любишь садик ходить, манится. Вот. Поставила землю здесь. Здесь красные помидоры. Завтра собираюсь сделать салаты на зиму. Не трогай, не, не мне. На, на, на, на, вот это вкусненький. На маленький, вот это он вкусный. Он полезный. На. Вот это под помидоры. ну На зиму, короче. А? Ага. Здесь помидоры, кабачки, тыковка. Чуть -чуть. Здесь земелька. Но это у меня еще не посажено. Надо рассадить. До конца здесь все полностью герань. А, еще гвоздичка у меня сюда попала. Мама, Короче, гвоздику мы домой принесли. <свяк> <свяк> <свяк> Пока он у меня здесь стоит, <свяк>, ну <но> я его. <свяк> <свяк> я его на другое место. <свяк> Ой, да что першит? На я, наверное, садик. туда его поставлю в углу? А нет, темно будет там в Да. Ой, все, раскидали, пришли. Там да, аминка полз, Даринка будет. Да, вам он а, да, а, Придумаем что-нибудь. Главное, чтобы жил он у меня, красавец. Надо будет что-нибудь такое. Ой, ты Не, моя давай Ну, переставь, хочешь.